Добрый день, меня зовут Книговка Александр, и сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как преждевременная эякуляция. Это очень частая проблема. Почти все молодые люди в течение жизни имели хотя бы один эпизод преждевременного или раннего семейзвержения. То есть когда, тогда, когда наступает гораздо раньше, чем мы бы, нам бы хотелось, и гораздо раньше, чем это требуется нашему сексуальному партнеру, нашей девушке, любимой супруге и так далее. И э, в этих условиях нам нужно понять, что это действительно большая проблема, и если эта проблема не проходит после первого, второго, третьего раза с э, девушкой, то эту проблему нужно решать. И сегодня мы поговорим, как это правильно сделать. Итак, преждевременная экуляция ⁇ это стойкая, то есть которая наступает более чем в 50% случаев, наступление оргазма и экуляции у мужчины до наступления оргазма у женщины, которая приносит обоим э, супругам чувство и психологического, и сексуального неудовлетворения. Это, как я сказал, очень частая проблема, то есть структура андрологических заболеваний она достигает до 30% обращений, хотя притом многие мужчины стесняются обращаться с данным заболеванием. А в то же время проблема такова, что именно это... Проблема преждевременная, раннее семейзаражение очень часто служит причиной физиологической дисгармонии, сексуальной дисгармонии в паре, и именно эта причина является самой частой физиологической причиной разводов, опережая даже такие проблемы, как импотенция, возрастной андрогенный дефицит и другие. И сегодня мы поговорим о том, какие формы преждевременной эвакуации бывают и как их правильно лечить. Итак. Когда мы сталкиваемся с прожеримной эвакуацией, мы стараемся выяснить, какая же она первичная или вторичная. То есть возникла она с самого первого эпизода половой жизни, или мужчина жил какое-то время нормально, а потом в каком-то возрасте у него появилась данная проблема. Потому что если проблема появилась в каком-то возрасте, то, как правило, она связана либо с хроническим воспалительным заболеванием предстательной железы или семенных пузырьков, то есть хроническим простатитом или простатовизикулитом, и тогда... Просто нужно вылечить данное заболевание. Либо проблема связана с какой-то психологической травмой или сменой партнерши. То есть тогда наши методики, в общем-то, будут психосоциологические. Однако, если проблема возникла с самого первого эпизода, то есть мы имеем дело именно с первичной преждевременной эвакуляцией, то данная проблема, конечно же, не решится просто так, и ее нужно очень внимательно диагностировать и лечить. Как же это сделать? Как мы понимаем, Причина может быть находиться либо в голове, это очень быстрое перемещение импульсов и заполнение центра нашей экуляции, либо же проблема в э, повышенной чувствительности головки. И тогда, соответственно, основное усилие нужно при, э, направлять на то, чтобы снизить чувствительность головки. Именно поэтому э, нами активно э, запатентована такая методика, как использование биотезиометрии. По сути, это краеугольный камень, в определении вида преждевременной экуляции. Итак, что такое биотозиометрия? это когда у мужчины представляют специальный приборный протестер на разные отделы головки полового члена и кожи полового члена и выясняют чувствительность в этих отделах в норме она должна быть порядка 7 миллиампер при этой при этой силе тока человек начинает чувствовать вибрацию и соответственно мы понимаем это нормальная чувствительность если же мы представляем прибор и уже на частоте 3-4 миллиампера человек начинает чувствовать значит это повышенная патологическая чувствительность и соответственно тут лечение должно быть хирургическое и иногда бывает наоборот человек приходит с преждевременной экуляцией мы производим биотезиметрию находим 10 12 то и 14 миллиампер то есть чувствительность понижена и мы понимаем что проблема в его головном мозге и соответственно лечение требуется неврологическое. А, в европе проблем в прежневременной экуляции лечит наиболее часто именно применением неврологических препаратов так наиболее часто назначают препарат допоксетин рилиджи и данный препарат успешно лечит именно те формы которые в основном патогенезе которых лежит проблема головного мозга но на самом деле они занимают всего лишь 30% данной проблемы. 70% лежит именно в повышенной чувствительности головки полового члена. И вот тогда биотезиметрия нам показывает повышенную чувствительность головки. Как мы можем ее понизить? Самый простой метод это использование презерватива с местными анестетиками лидокаином, артикаином, вы можете найти их почти в каждой аптеке. Некоторые используют специальные спреи с лидокаином, тем самым они тоже на какое-то время снижают чувствительность головки. Однако при нанесении этот метод не очень хорош, поскольку вызывает жжение. А мало того, вызывая, если половой контакт происходит без презерватива, то, соответственно, этот гель попадает или спрей попадает и женщине, и, соответственно, может вызывать у нее снижение ее чувствительности, лишая ее, соответственно, сладострастных ощущений. Именно поэтому, несмотря на высокую эффективность этих методов, мужчины их не любят и стараются найти какое-то более постоянное решение. Следующим шагом может быть использование геля гиалуроновой кислоты, то самого, которого женщины вводят в свои губы, для того, чтобы сделать их объемными и привлекательными. Этот гель, когда мы его вводим в головку полового члена, не только увеличивает объем, но и немножечко снижает чувствительность головки, тем самым понижая вот эту высокую патологическую чувствительность и замедляя время до экуляции. Это хороший метод, однако нужно понимать, что через год, Гель рассосется, и, соответственно, проблема может вернуться. А тем людям, которые хотят выбрать наиболее постоянный, надежный метод, хирургический, метод лечения данной проблемы, мы предлагаем хирургический метод, а именно метод селективной нейротомии. А по спинке полового члена проходит нерв, и к головке он разделяется на 9 веточек. За счет биотезиометрии мы понимаем, в каких участках находится наиболее патологическая чувствительность, и, соответственно, выполнив небольшой разрез и найдя корешки этого нерва, мы, соответственно, манипулируя ими, снижаем чувствительность головки. А, в зависимости от результатов биотезиметрии в определенных участках мы можем просто снизить, в некоторых просто даже выключить патологическую чувствительность, тем самым добиваясь наиболее оптимального значения. Наша работа по использованию, комбинированному использованию биотезиметрии с последующим хирургическим, лечением преждевременной эвакуации, заняла почетное место на последних ассоциации а... у... ученых по сексуальной медицине в Праге в феврале этого года. Потому что это действительно новый перспективный метод, который позволяет максимально объективно подойти и вылечить таких пациентов с преждевременной эвакуации. Поэтому, если у вас данная проблема есть и вам надоели спреи и презервативы, то, в общем-то, именно для вас может быть использован данный метод, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, мы пройдем биотезиометрию, комплексное обследование и, возможно, сделаем ту операцию, которая поменяет вашу жизнь к лучшему. Обращайтесь к нам.